Пойдем на крышу, залезем, загораем реально. Вот на эту крышу. А, ты... а ты не залез, что? Чему это? Прям на крышу? Да. Чему это я не залезу туда? Я не залезу, я залезу. А, ничего себе. Вы нас не сняли бы второй крыш Где-то на сервере стрельба что ли, Ага Это скорее всего в это, в аэропорт, на аэропорту инженерную единичку покачать ну так да. ну я вроде бы, вылечился от этой херни да значит помогает солнечная ванна до да, солнца нам не хватало да только витамина чего э -э а где он д 0 я танцую Даже да, я э, из зомби иглу сделаю. Кого? Игла нужна на всякий случай. А. -а, -а. а где пусть ступня зомби угу. вот кто на нас нападать будет и в голову в голову кинул В зомбака кину. Это. Так, а покачался мне меня... э, Что это у нас Инженеринг 82. На да. ящик кого создать. Или что-нибудь еще. Так, вон, а куда мы шли -то. Фиг, шли на... на север шли. Угу. О, тут О, поме... а... виноград. Кстати, он сахар тоже нормально дает. О, точно много. Ну, -то Здесь. Ой, да, растут. Виноград хорошо помогает. Ну, в принципе, он сладкий, так-то виноград. Хотя, смотря какой, какой сорт, там разные бывают винограда. Это вообще. Так, а мы вроде уже пришли, да? такой. Это. Так, винтовки посмотрим. наушники какие то есть mm, там зомби коза коза бежит. о я сейчас в козу кину я все это с этой башкой хожу я думаю на страх умрет Это разве это? я не знаю откину голову попадешь мне Лучше не шумит беру пистолет руки, бля. А тебе гушитель надо А у меня дозаты Бля жалко Он только на М 9 А, ну возьми, можешь себе М9 найдешь я на вышку угу. Как коза М мелкими такими какашками наложит. Тихо. Тихо-тихо, это, а, это зомбак, блядь, Ёпта, я думал, тело бежит. Ладно, давай потихоньку. Потихоньку не получится. Нифига себе. Он наш голову потерял. Опа! О, это я, это я охересь. Че? Проб... А, сорян. Так, где у меня а... Или бухгалба вино, я не знаю. Не, я думаю, так. не выход. Так, габлеточку на немножко на Только не пошло. здесь же. А кто у меня увидит? А нам кто-то гасит. Я не думал, ты стреляешь, что ты стрелять будешь. А я, блин, вместо ножа пистолет вытащил почему-то. И думаю, сейчас, значит, ножом. А там пистолет оказался. Ну, пришлось пистолетом. А, 9 девятимиллиметровая скорострельная. Угу. Mm -hmm. Я буквально три пули выс выпустил за секунду, блин. тоже. Все, бункер сразу пойдем. Там зомбаки сразу, так что нож готовь mm -hmm. либо, либо отстрелим. Если там будет, о бля, даже хамаю Стоем бы не прижать, но как вовремя. А это очень плохо. Ладно, давай хам я лучше там внутри пусть лежу. Ага. Так, ничего пистолетом а -а -а. угу. Дел. вон он блин зря у меня же глушитель о заказил что у меня пистолет заклинил. Бывает. Right. Пуля застряла. Угу. Зайти, okay, перезарядиться. Well, right. Короче, ладно, заходим. Right. Че такое? Алло! моя а здесь дверь уже была открыта так привет, лекарство. проверка 9 9 9 с ним такое да я здесь лутали закрывай это вторая дверь а, гуляш нужен? я закрыл а закрыл вот единственное не понял блять получение калорий. 16 тысяч скорее всего за весь пери... период типа калорий. а получаем мы калорию 7295 калорий получил я за весь день сток не нажираю потерял 5830 ну потому что ты бегаешь а я а я на М. -ку. А на М нужны 5,56,45. А мне нужны, короче, сейчас скажу какие. А 7,62 на 39 миллиметров 9. 39. Ага. У тебя нога дрыгается, когда я мимо прохожу. Он ее убирает. Смотри. <смех> ну, смотри. Только надо ты -то ему? Ой, че, у меня табуляция опять не работает. А, кстати, сожри, сожри винограда. У тебя есть виноград? Нет, нет винограда, подожди, а... а... Сейчас, сейчас дам тебе виноград. И сожри еще, короче, это, сахара. Я тебе кинул виноград. и сахара прям на 30 процентов съесть все на 30 процентов сахар и он восполняет это организм нормально восстанавливает и виноград чем мы тебя вылечим <чё <чё сахар скакнул блять uh -huh. Баланс калорий. 200 Что такое баланс калорий? Это за сколько сил? Ну типа держишь ты в балансе калорий. Ну стабильно, короче. О, все нога пошло. Вот. Так. Да, всякие службы пушку взять в руки. Я реальными. Реальными. Что у тебя? Ну, не все. Так. хоть ночное видение включать так ночное видение алло. сели батаре у тебя у меня сели блин зараза А куда перетащить на этот в пнв Сейчас тоже а, нет. А черт, что такое черт? Зарядить Что Че это было? Это я. О, это я зарядил на одну. Все понял. Я взял руки батарейки и нажал черт. Магазин для дигла. О. 62, то есть Тра... а, трассер ладно фиксим пойдет тоже пока что хоть чем-то зарядить мина мина ты зарядил да где он там не вижу А он я хуже надо все-таки зарядить НВ так это мы на втором, да? а ты куда ты сейчас присесть? Типа? Ну, в укромном местечке, зарядить по Так, А, да, в принципе, тут, что ли. Зарядись. не приблевался после этих водички, столько пьё. Ладно, хорош. Это, это баг, они скоро появятся. Там бегут. Зомби. Много? Еще? Да. Все что, работал? Да. Таковое. Так, готов. Есть, открыл еще один шкафчик. А, не вопрос. Сейчас посру. Так, а откуда мы вообще... Пометь, то надо. Так. А у меня тоже на так что на напротив. А сейчас мне как кажется что кто-то типа лазит а вот этот географический прицел неплохой кстати зря ты его не берешь а у меня есть такой вообще на одну надо батарейки искать на да, батарейки надо вот арешка рушками нужна вообще нахрен на тряпки так, бы порезал да может порезать Чёрт, еду, блядь. Да я АО и обвязывался, блядь. он где-то вот над нами прям. Он слышишь, что он пикает. Где-то да, он да, да, рядом. Блять, щс. Сейчас... Тихо. Тихо. Кто-то согнулся. Уху, А, надо было всего лишь пописать. А почему она, ну типа, по-английски писала мне? Опа. Ух ты! Кто-то есть. Он просто так не взорвался бы. А я не высел, не, не слышал выстрела? Тут бы мы услышали. Тут буш заложило. Кира говорит очков дали. Он рядом здесь пишет. Они там же, да? Так а, куда сейчас? Так, зомби, видишь, сзади убитые. Ага. Кто-то их шел тут. Я думал, лучше дробовик достать. Здесь есть чел. Только вот где-то прячется. И осел. А он загорелся где-то зомби. Зомби-то, кстати, на него загорел. Угу. И он где-то спрятался. За каким-то ящиком, может. Ты ну, все. Да-да, вот здесь лежит. В первом ящике в том. А у тебя что, плохой совсем шлем? вот, девяносто возьму девяносто один у меня у меня девяносто шесть так, أو! граната! Ну, граната возьми так кубура валяется еще одна Возимая. ты решил катану проверить у это что такое газ дым кстати дым почему дым От чего он живой там, Следует... там ночь скорее всего катаны ходит говорит вообще офигенная штука и людей говорит и всех разматывает из зомбаков Он вообще ни пусто трех ударов игра. Мы здесь были. Думбок. Чего отличается В три от чего? Ну вот, вот этот прицел непонятный. Кинул чего просто версия прицел какая так. Если мы сюда пойдем, это мы кругом делать, да? Кстати, прикольный прицел. Так, что там ночь, день? День. Ничего. Вечер, день. День. вечер. А, точнее, тащи... уже. Так, заминируем здесь? День. Давай жабу сделаем. Уходи. Чем мне минут искать-то просто так? Так, как ее извести. А, вот, армтреп все я ее, да ну, но я да, видно это нам ее видно а я на свою же не смогу наступить а, бля лучше не проверяй да Машины нет. Так не буду я слазиться. Странно, зомби вообще не сагрили. Какой шум был. Ну, мы с кем-то там точно были, потому что Но он слинял, пацан. Побыл. Через верх, наверное, ушел. Мы тех зомби точно в кучку. Я слышал, как он бил их. Катану с собой взял. Фруто. Только теперь я потеряюсь что-нибудь могу, одно. По ярости. Так, куда мы пойдем? Кого? Липую ярость теперь смотрел. со стариком он так. там слепой был после Вьетнама ослеп А! -а, -а. Да, да, свой... да, да, старый, старый. да. он старый. да, старый, очень старый. Это классика. Этого уже актера нет да? в Так, я оков поставлю. Вот так получше. Проверь. Да ладно, еба. Проверить путь. Так, главное не выстрелил, но пусть поверит, да. Поряд. Так, ч мы там? Ничем, не болеем. Все, дает все норм. Сахара опять не то. Камельная шпучка есть. Уже давно не играл в ханта? Конт Контра конт Да, я не говорю вообще Не, пофаниться то можно, конечно вспомнить молодость Ягодки шиповника ягоды шиповника Температура падает Прикинь, у меня 39 был. У нас даже какой-то вот цели определенной нету. Мы просто идем и все. Ну и что же Ванька ждем? Потом у нас что искать будет. Хочу просто выстрелить. А, в кого-нибудь? Да. В зомби. 7 а, патрон патронов, круто. Ладно, окей. Как будто сегодня какая-то интерверизация происходит. Шмотки, ищем что-то. Кстати, батарейки. Вот мы что не нашли. Да, батарейки найдем. От снайпера лучше этот способ вот так вот вилять. Змейкой. Ну это понятно. Снайпер вообще, ну, блин, поверьте, он первый раз Ну да, разок стрельнет, и ты, ты захромаешь или, блядь, отъедешь сразу прям. Ну чё, в город направляемся? Ну давай рискнем. Предлагаю добежать до какого-нибудь села. Там сывануться, а завтра уже продолжить. Ну, хотя, в принципе, давай так и сделаем. Тем более скоро ночь. О, у меня витамин D прибыл. Солнышко, потому что вышел из-под земли. А, вон слева, видишь? Вон туда, вон, видишь? А, вот оттуда. Ага, на западе. Ты хочешь туда пойти? Опять? я хочу в город пойти. Я хочу добежать до населенный пункт сейчас здесь будет. Там с ивануса c 4 получается. А, А с ванькой, где мы выходили? А, b в б4. О, да, а, а, да. Хотел подстрелить ее, нет? О, кстати, давай я подстрелю ее. Нет? Нет. Не попал даже. Давай, отреневай встребу. А? Он бежит, бежит, бежит. Убежит же. Бежит. Убежал? Да, убежал. Зараза. Я возле нее попал. Сука. Надо было одиночные включать. Ладно, она бежит. Лежит, бежит, бежит. Я, а? бля, у меня не заряжена винтовка, что? ли? Странно, я же нажал. Стрелять он мне не выстрелил с первого. Интересно, как. Так давай, уходим тогда отсюда, на шумели, блин. Так куда мы, на север, да? Вообще даже рядом не попал. Нет. Вот, сука. Опа. По нам стреляет. Положись. Вижу, вижу, вижу, звонка. Ага. По мне стреляет. Ты живой? Я живой. Он не попадает. Видишь живой его? да я живой он не попадает да, вот. он просто не видит нас <связывая> обработала. слева Угу. Uh -huh. Damn. Так, нам не убежать, да, в принципе, никуда. Mm -mm. Тот будет стрелять по нам. Так, который слева подходит, надо его убирать, я думаю. А он не подходит, он насчитал наверху. А, он один или их двое? Двое-двое. Двое стрелков. Оба со напой, да? Это не снапа, это на одиночками стрелял. Бля, у меня 23 хп. А он спускается один? Один крыть его будет. Около этого самого, лышки правой. Видишь? А, он там есть ты хилиться ты будешь а я обработал она так давай лежа сейчас выдвигаемся направо и там даем. встаем даже даже он где на? Где второй? Да, я вижу второго. Вправо пошел. Вижу, ползет. Видишь его? А, он... А вот, вот, вот он. Вижу. А, он берет а огонь и на себя тебя. Угу. Пока не стреляй, ближе подпусти. Чё за... че за нафиг? У меня пушка не стреляет. У меня пушка не стрелял, я мог его убить. Он бежит. Угу. Работаю, наверное. Блин, 14 хп. У него попал. Да? В руку. Да есть? Да, есть. Почему у меня винтовка не стреляет? О, перезагрузка. О. Заходить да. не будет прям вовремя да Вообще, нам повезло. всем год бай леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи аккуратней а то вдвоем взорвемся хотя у них нами то и не было да да у меня есть одна мина второй мировой так чем там метаболизм Сейчас какая вылеченная, передозировка. Чего? Сахара? А, передозировка чего? Не Может, таблетку немного нахал? Может. Так, у тебя патрон дробовик нужны, 12 й Давай, свет, как он звет? А у меня что, дробовик? Или что? А.